Ренд Хунчи, господа, это, это что-то типа нашего кортежа. Изначально эти ребята что сделали? Они скопировали Toyota Crown. Добавили на него свой фирменный вот этот вот значочек такой красной мордатый И стали его продавать как под собственным брендом Который стоил само собой дешевле И использовался как бы такая презентативная машина для местного начальства На данный момент это считается премиальным китайским брендом Вы видите, их новый концепт, который красивый и стоит вон там И на этой выставке была презентована Хунчи H5 Что является укороченной откастрированной версия Хунчи H7 Который мы с вами сейчас и посмотрим Посмотрим. Премиальный седан Китая. H7. Значит, представитель компании рассказал нам, что данная машина еще не поступила на рынок, на эту но ее стоимость будет в пределах от 3 до 4 миллионов рублей, то есть от 30 до 40 ваннов юаней. Давайте посмотрим, что мы получаем за эти деньги. Для Китая такая цена, это вам не шуточки, господа, это уже за такие деньги можно и Audi взять, и да и BMW. Чем берет Хун Ци? Трехлитровый V6, господа, вот чем он берет. Значит, у нас есть музыка Босс. Материалы мягенькие, приятные. Дерево, это, мне кажется, вот они, как они изначально подсмотрели краун, так они от этого делаться и не могут, То есть... Вот дерево с Алиэкспресса за 5 рублей Такое себе решение за такие бешеные деньги ну, 3 литра это конечно хорошо 3 литра в 6 даст нам уверенное движение Для китайского рынка это новость Ну не то что новость, это, это редкость Потому что обычно вот 2 литра или 2 литра турбо это потолок Но платить за это такие же деньги как за тот же BMW или Audi Лично я бы вот точно не стал а Давайте посмотрим что у нас сзади Сзади у нас видите сидит товарищ которому очень удобно, который фотографирует там что-то. Вот мы его сейчас попросим показать, нам тоже посмотреть. Попросим, да не совсем. Вот, мы присядем вместе с другом. Как я уже сказал, машина эта позиционировалась как правительственная. То есть, соответственно, важные дядьки будут ездить не за рулем. Важные дядьки будут сидеть сзади, смотреть в свое зеркальце и наслаждаться тем, какие же они важны. Для лишней важности у нас есть вот такой вот подлокотничек полнотой власти над всем что мы хотим Ведь сюда мы можем сложить конечно же записную книжку с номерами важных людей то что хранить такое на мобилке ни в коем случае нельзя но за такие деньги audi и bmw однозначно делает функции вот тут китайцы а я, не я, побеждают у а ни разу пойдемте дальше господа